Кратко еще, да, секунд тридцать. Нет, мы уже в эфире. Всем ага. привет, привет. Ну, в эфире. Во. Запустилось, всем привет. Привет, я тут взял еще телефон, чтобы смотреть комментарии. Напишите, пожалуйста, слышно меня, видно? По идее, у меня да, у меня вот видно точно. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Я знаю, вроде там у Google небольшая задержка должна быть. Сейчас ваш комментарий, и мы по... начнем движение. У нас уже 40 человек. Здравствуйте все. Еще раз. Скажите, как меня слышно, пожалуйста? Как слышно, как видно. Ну, видно, по идее, нормально. О, вот, сам себя уже слышу. Ну, значит, нормально. Комментарии только нет. Хорошо, давайте начнем. Комментарии, к сожалению, я что-то не вижу. На Ютубе. Здравствуйте, все, все 50 человек. Хорошо, давайте начнем тогда, постепенно, может быть. Ну вот, у меня комментарии вроде работают. Перезагрузите YouTube. А, ага, сейчас попробую. Секунду. Да, вижу, вижу, вижу комментарии, все отлично. Спасибо большое, перезагрузил YouTube. Хорошо, скажите, пожалуйста, давайте так немного, может быть, познакомимся. Кто знает, кто вообще меня знает, поставьте плюсики, кто знает, кто со мной когда-либо виделся. Мы еще с вами познакомимся, и перед тем, как мы начнем, я хотел бы, перед тем, как мы начнем говорить о великом будущем, хотел, хотелось бы сказать немного о великом прошлом. Кто был в Казани, напишите «Я», кто был в Казани, это… Казань просто представила нам тут столько много крутых апдейтов, новинок. Чего стоит только та информация, которую нам Анатолий Ильи говорил за дверью. Да? Закрытая дверь, запрещены видео, аудиозаписи. Кто уже... Кому уже спрашивали, что вы там делали за этой дверью? Кому уже спрашивали? Есть универсальный ответ от Юрия Свободы. Он дает универсальный ответ это, отвечайте так, мы там жгли тряпки и смеялись. Но вообще, да, много классной э, информации вышло, там супер предложение от концерта VR, отличный контент от топ-лидеров сообщества. Эта карточка, вот это интересно, антистресс, нужно будет попробовать обязательно ее. И сегодня я удостоился такой чести представить первый продукт, который уже есть на Marketplace Easy Business Community. И наш с вами вебинар, он будет... Да, похоже, виделись. Он будет не так долго, поэтому я постараюсь уместить эту всю информацию в такой небольшой сжатый период времени, поэтому, если надо, подготовьте ручки, там что вам еще нужно, и у меня такая сверхзадача уместить этот контент. Кто со мной знаком, если вот могли видеться, знаете где? Кто со мной знаком, может быть, в Алуште вот этим летом мы знакомились, или вот в Казани были, как-то виделись там, пообщались, может быть, а может быть, кто-то играл в одной команде со мной в футбол в Турции в декабре 2017 года, самый первый ивент из бизнес-комьюнити. Вот это будет вообще прям такое воспоминание. Если кто-то есть, тоже пишите «Да, виделись». В общем, меня зовут Валерий Цсюра, мне 27 лет, я женат, родился в Украине, но после того, как там в 2014 году, где я жил, началась война, где я жил, началась война, я переехал в Россию на постоянное место жительства. И вот сейчас с женой любимой мы живем четыре года в Москве. Ну, я живу, я четыре года живу, а с ней мы вместе живем три года здесь. И более пяти лет я работаю на, на себя. Да, всем привет, с кем мы уже виделись и в Алуште, и в Казани. Здорово. Давайте договоримся, так, я выдам вам контент, тот, который связан вот с пластерами, и потом мы отвечу на все возникшие вопросы по ходу дела, то есть так, чтобы я сразу выдал контент, и потом мы отвечу на все ваши вопросы. Но для меня важно, чтобы вы тоже давали обратную связь, и поэтому скажите, пожалуйста, для кого важно здоровье? Для кого важно вот здоровье? Может быть, и для кого важно, пишите «Да, для меня важно», и пишите, что вы для этого делаете. То есть важно, и что вы делаете. там: Зарядку, может быть, диеты какие-то. Кто-то может мясо не ест, как Виктор Высоцкий. там, Или может быть правильное питание, или очищающие программы, или режим дня, ранние подъемы, как это делает Арсен Арстамян. Напишите, для кого важно, и что вы для этого используете. Потому что, если не важно, то, в принципе, вы можете закрыть этот вебинар и, в принципе, покинуть его. Мы будем говорить именно о том, что важно вот здоровье. И у нас с вами великое сообщество, и мы можем здесь заработать очень большое количество денег. Но будут ли эти деньги иметь значение, если мы будем лежать в больничной кровати? Поэтому я сейчас хочу включить демонстрацию экрана. Вот. И скажите, видно ли слайды? Важна физкультура, важно сыроедение. О, видно слайды, я сам, сам их вижу, да. Важно, не ем мясо, бегаю, велосипед, горные лыжи. Вот это вообще серьезно. У лыжи ни разу в жизни не катался, на меня немножко даже страшновато. Надо попробовать будет обязательно. Надо вот пройти вебинар у Александра Блакова по страхам и на лыжи сразу. В общем, да, кто понимает из вас, что может быть еще более здоровым, чем сейчас? Дайте, пожалуйста, обратную связь. Кто из вас понимает, что может быть еще более здоровым, чем есть сейчас? Это тоже такой момент. Здоровье это не но без него все остальное не имеет никакого значения. Да, да. И сегодня мы с вами разберем три главных таких элемента. Мы разберем три главных элемента – это что такое детоксикационный пластырь, какие проблемы они решают, насколько можно увеличить свой бизнес с этим продуктом. То есть какие, как распределяется начисление по маркетинг-плану, я все вам тоже это расскажу на этом вебинаре. Первое направление, о котором мы как раз с вами будем сегодня говорить – это пластырь эко идеал и на самом деле я очень вдохновлен потому что мы с вами совместно формируем не только современное бизнес сообщество а также сообщество здоровых людей для меня тоже это очень важно и у меня в планах там тоже такие серьезные заявки прожить более ста лет и быть при этом здоровым таким счастливым человеком и естественно важно здоровое окружение что мы с вами как раз формируем здесь в сообществе мы волшебники это точно Напишите в чате, кто из вас пользовался когда-либо детоксикационными пластырями. Вот напишите, да, пользовался, например. И потому что я первый раз о них услышал в 2013 году, когда познакомился с Юрием Свободой. Он тогда рассказывал о аварии в Таиланде, как пластыри помогли ему быстрее встать на ноги. Это там отдельная история. Но вот тогда я первый раз услышал об этих чудодейственных таких интересных пластырях, после этого я их немного больше о них узнал, и мне для меня, мне нравится, что я, мне такая честь сегодня рассказать вам об этих крутых, об этом крутом продукте, который позволит изменить вашу жизнь и жизнь ваших родных. Не пользовались? Нет, был один раз, пробовал. Пользовался китайским, ну, нормально. Вообще история с пластырями, она идет еще с японских и китайских традиций, там, где лечили людей травами, своеобразная такая трансдермальная терапия, то есть через кожу там, травами и так далее. И можно посмотреть, что больше всего долгожителей в Японии вот, на данный момент, это, видимо, они в этом разбираются. Там, кстати, уже более 10 тысяч человек, которые перешли планку 100 лет жизни. Это очень так интересно, дов дов довольно. Кто хочет жить в этом теле более 100 лет, напишите, пожалуйста, пожалуйста что это? Вот мы сегодня разберем, что это как раз работали с японским. Кто хочет прожить более 100 лет в этом теле, напишите, пожалуйста. В нашем с вами сообщество появился да, этот такой крутой продукт, пластырь эко Идеал. И в конце вебинара я расскажу, как этот продукт может вам увеличить ваш бизнес, еще ко всему прочему. Они дают очень сильные результаты. Вам это действительно понравится, когда вы попробуете. Какие проблемы они вообще, в принципе, могут решать? Это вы могли видеть в описании вебинара. Это уменьшение стресса, стимулирование альфа мозговых волн, улучшает обмен веществ, кровообращение, укрепляет иммунитет выводят токсины, нормализуют сон, снижают вес, и еще огромное количество э, тех, э, того, что он не делает, но это вы уже будете рассказывать после того, как примените, решите какой-то еще вопрос. Сегодня я еще расскажу о тех проблемах, которые пластыри эти могут решать, и вы поймете, как вы сможете применять в этой жизни. Да, вот думаю, все хотим говорить за себя, вот как я, я, вот, вот это оно, только в здоровом теле с ясным умом. Вот это очень круто, это нравится. Пластырь можно сравнить, знаете, вот пластыри это, он состоит вот из следующих компонентов, это бамбуковый уксус, хитин, хитозан, турмалин, это интересный такой тоже минерал, витамин С, растительное волокно и так далее. Это все то, что позволяет вытащить токсины из нашего тела, очистить лимфу. Можно, вот, чтобы было понятно, его можно представить в сравнении с таким мусорным, не мусорным, а с таким определенным мешком который вытаскивает мусор, чистит наши мусоропроводы, то есть у нас лимфатическая система загрязняется, загрязняется, так знаете, наши клетки гадят продуктами жизнедеятельности, загрязняют, и через вот эти системы, через ноги эти пластыри можно клеить, и я, кстати, прямо сейчас в пластырях в этих стою, но на самом деле пластыри клеятся лучше всего клеить там до 9 вечера, с 9 часов до 3 ночи, они самый эффективный такой период, когда они очищают. И мы с вами еще разберем, то есть вообще, для чего же все-таки они нужны конкретно, какую-то определенную проблему решить, вы еще это сегодня услышите. Скажите, а сколько вот, кому сколько лет, как пылесос? Вот это очень хорошее. Вот кто знает про пластыри, вы, вы можете сразу увидеть, какие они грамотные вещи пишут в чате, потому что все понимают, кто работал с пластырями, они знают, как этот продукт продавать вагонами просто. Это очень крутой продукт, и вы скоро это узнаете, кто еще не знает. Напишите, сколько вам, лет. сколько вам лет, потому что э, вообще детоксикационный пластырь, вот, э, ну, тот, который, который экоидеал в данном случае, он э, вытаскивает э, токсины, за год жизни, то есть сколько вам лет, столько пластырей нужно проклеить, вот 58, 46, 55, 57, 50, 35, это все количество пластырей. Понятное дело, кому-то нужно меньше, кому-то нужно больше, в связи с тем местом, где мы живем, то окружение, атмосфера, -то, выхлопные газы, еда, которую мы едим, все это накапливается, токсины, и знаете, у меня есть такой опыт, я... С августа месяца не ел мясо, и у меня произошла такая жесткая очистка, что я в конце августа заболел, у меня была температура. И если бы у нас было идеал, я бы этот период проще прожил. То есть начали выходить токсины, шлаки из организма и начало просто такое заболевать организм. И для того, чтобы. О, Андрей уже по делу спрашивает, ценник какой. Все, это мы, об этом мы поговорим еще. И сколько вам лет, столько пластырей нужно проклеить? Это вот минимум берете. У меня прям вообще это... Нам повезло. Нам повезло. У нас в коробке прямо сразу. Прям сразу 30 упаковок и сразу это 30 лет жизни. Еще, еще коробки коробке мы еще вернем сегодня. И знаете, вот... Есть такая вот сравнение, дерево умирает корнями, а человек умирает с ног. Ноги ⁇ это то, куда под действием силы тяжести накапливаются, накапливаются все токсичные вещества. Мы получаем такие там, проблемы, венозные застой, тромбозы, нарушение суставов, это все ноги. Лично моей тете понадобилось всего три раза пластырь одеть, чтобы почувствовать, насколько меньше стала отечность ног. То есть работа на ногах, она очень сильно так влияет, и не отекали постоянно ноги. Три раза она попользовалась, она уже почувствовала результат, насколько сильно уменьшилась отечность ног. И продолжая уже пользоваться, настолько легче стало. Либо же там у моей знакомой... Мама и ну, у нас родители такие интересные, у кого еще живы родители, то всего здоровья. Я прям очень сильно хочу сейчас отправить эту коробку там, родителям для того, чтобы не сразу проклеили какое-то количество пластырей. И вот мама моей знакомой, она постоянно жаловалась на то, что ноги болят. И на следующий день она что делает? Конечно, опять идет в огород. И неделя пластырей, и ногам стало легче. То есть, конечно, пришлось заставлять их одеть, так как ну, не все понимают, что это новый продукт, как он работает, но это знаете, как можно сравнить. Это как мороженое. Пока не попробуешь, не поймешь. То есть обязательно нужно пробовать. В общем, через неделю она уже не говорит о ногах. Знаете, есть такой определенный парадокс у нас, там у людей. Пока у нас болит, что-то мы всем говорим об этом. Когда перестает, сразу мы замолкаем. И, ну, так и было, так и должно быть. И как бы вроде все нормально. И, в общем, это такой определенный парадокс. И многие наверняка знают, 30 штук в упаковке. Многие наверняка знают о том, что мы об этом еще поговорим. Многие наверняка знают о том, что ноги – это второе сердце, и это очень важно, то есть здоровье тоже в ногах. И чем зашлакованный не организм, тем… То есть мы сейчас, сейчас еще к этому перейдем, как, в общем, вы знаете, что в наших ногах прям вот, вот эта классная картинка, она также есть, также есть в коробке такой, знаете, контент. Маркетинг определенный здесь, ноги вот эти, и здесь показывается, показывается, как они работают. То есть вы можете каждую точечку увидеть, какая из точек на что влияет, и вот это все ну, через ноги, оздоровление всего организма, это очень классно вообще. И кто хоть раз пользовался этой продукцией, такое знаю, насколько это крутой продукт для тех, кто хочет думаю, максимально долго лет, лет жить, для тех, этот, этот пластырь именно для тех людей. У меня есть, у моих родителей есть знакомые, которые который ему более 65 лет, он купил пластырь, и сейчас он, знаете, ходячая реклама, при этом он клеит их везде, заболел с на руке, наклеил их на руку, заболело еще что-то, и оно решает просто много симптомов, если там у кого варикоз, высыпание по телу или лицу, хорошо соль вытягивает, если спина болит, то есть, знаете, у некоторых горбинка где-то здесь, и прям можно туда наклеить его для того, чтобы соль, но вы видите, как соль вытягивает. Окей, okay, дальше тогда эти пластыри для вас. Нам повезло, что они упакованы, то есть по 30 штук по 30 штук и 30 штук сразу 30 дней, 30 лет, сразу вы можете оздоровиться, определенно, вытащить такие определенные токсины. И я в конце вебинара, кстати, скажу, как, как пользоваться, как вы сможете начать пользоваться этими пластырями и как они вообще вот как система работает то есть вы покупаете вот есть есть такая упаковка мне сразу два пластыря вы их открываете и они сразу там получается вот такая упаковка две штуки вы снимаете одну сторону вот так вот, и сразу она приклеенная вот с травами поверхность, вы ее сразу на стопу делаете вот, вот так вот, то есть нога вот так вот. И клеите ее, чуть-чуть обнимайте и все, и на ночь ложитесь, и утром просыпаетесь с всеми выведенными токсинами, ну не всеми, а какой-то части выведенных токсинов через пластыри, вы видите насколько они будут грязными. Я могу сейчас, конечно, снять, показать, но это не особо такое зрелищное <соцентричное> видение будет. Они такие будут у вас черноватые и могут попахивать. То есть в зависимости от того, насколько они будут загрязнены, настолько и, и за организм, то есть сколько пластырей вы можете отслеживать, определять, сколько вам нужно клеить. Такие вот, такие вот пластыри. И скажите, кто видит в этом большую возможность детям? Можно противопоказания есть при аллергии? Все об этом мы еще поговорим с вами в конце вебинара. Я думаю, что мы устроим определенную серию вебинаров по этим пластырям, где вы сможете узнать ответы на все вопросы, интересующиеся данным. В случае, я сейчас вам расскажу то, что у меня заготовлено на сегодняшний вебинар, отвечу на вопросы, которые я… фантастика, вот это я о том же говорю. Отвечу на определенные вопросы, и уже тогда мы назначим на следующей неделе также вебинар, где мы более детально уже по полочкам разберем. Там каждый продукт, если каждый состав, если хотите, если вам это важно. Вообще, я рекомендую просто взять и начать пользоваться. Если нет аллергии, вот, ладно, блин, опять я отвлекусь, не надо. Давайте к теме. Напишите, кто видит в этом большую бизнес-возможность, возможность создания великого бизнеса, высокодоходного бизнеса, создания пассивного дохода. Напишите, кто видит в этом возможность. Вижу там, вижу или да, подойдет вообще отлично. Утренние пробежки – это вообще отдельная история на самом деле. Да, 30 пар. Цена. Вот сейчас я вам расскажу о цене и о том, как вообще. Смотрите, стоимость пластырей. Вы можете зайти на сайт и увидеть, сколько они стоят. Ну, секунду, если я попробую это сейчас включить. вам показать это идеально ну, у вас в маркетплей, у вас в личном кабинете должен быть маркетплей с вашей реферальной ссылкой используйте ее здесь мы у нас вы можете видеть на сайте 6590 рублей итоговая стоимость кто был в казани мог сразу зайти посмотреть когда была стоимость в биткоинах но сейчас мы решили перевести в рублях и потому что по законодательству россии расчеты должны быть в рублях и там есть еще один нюанс я о нем вам тоже расскажу и на примере на данном примере я вам покажу как распределяются средства то есть например там меньше 100 долларов но например возьмем за 100 долларов стоимость этих кластерей и 40 из них уходит на производство, 20, 20, 40 долларов, 40% процентов уходит на производство, 20 на разработчиков и 40 маркетинг-план. На... Есть страны, куда нет доставки, есть страны, куда нет доставки, об этом я сейчас еще тоже все, все вам расскажу. Отвечу на все вопросы, давайте я закончу контент, чтобы не отвлекаться, постараюсь. Не... И тогда уже поговорим с вами на конкретный вопрос. 40% в маркетинге, если эти разложить дальше 40%, то они идут следующим образом. 45% идут на бинар, 50% идут на уни И бинар там понятно, как идет система бинара и бизи когда схлопываются пары, то есть накапливается нужное количество биткоинов, идут выплаты. В классике здесь немного по-другому. Здесь с первой линии у вас покупки, то есть прямые продаж с первой линии покупки по вашей реферальной ссылке, Идет 40% со второй 15, 15, 15 до 5 линии. И то есть, продавая один, один набор или там покупая один набор, вы возвращаете определенную часть средств. Вы можете высчитать, это примерно будет 8 долларов только по линейки, и более и 45 процентов, еще часть будет по бинару выплаты, то есть вы это можете потом прочитать, я сейчас покажу вам еще другой пример, и 5 процентов из этих 40 идут в фонд квалификации, это вообще отдельная интересная такая история, которую вы о которой вам еще предстоит узнать, и для тех людей, которые создают бизнес в сообществе, вы узнаете, как очень интересные крутые фишки, которые появляются. Если взять на примере 2,5 тысяч долларов, так же самое, 40% производства, 20 разработчиков и 40 маркетинговых планов. Так, кстати, как и криптоноид, вы могли заметить. Если посчитать доходы в процент в маркетинг, который идет, это будет 1000 долларов, из 2 500 – 1000 долларов. 45 в бинар – это отдельная история, 50% – это по линейке. То есть первая линия 40%, 200 долларов, вторая, третья, четвертая, пятая, по 15% – 75, 75, 75. Вы можете посчитать, это будет э, суммарно более 10% и 5% в фонд квалификации. Скажите, э, скажите, понятно ли вот по маркетингу, по выплатам, пока вот на этом моменте? Я все ответы на вопрос. На сайте визитки, номер телефона напрямую смысл реферальной ссылки никто не продаст без реферальной ссылки. будут спрашивать, допрашивать вашего человека. Э, в Казахстан это интересный вопрос. По доставке сейчас доставка по России действует, и в ближайшее время будет, будет доставка и в другие страны. Сейчас заключается с почтовой доставкой ЦДК, и будет доставка и в другие страны тоже. Казахстан, уверен, ближайший будет сам, самое первое, что будет, это в Казахстан. То есть доставка однозначно. По маркетингу понятно. Мирас пишет, понятно. Кому-то еще понятно, все, все остальные страны будут чуть-чуть позже, будет максимально быстро, конечно, будем двигаться, но э, все остальные страны будут чуть-чуть позже, начнется с России, потом дальше, дальше, дальше, дальше. По маркетингу еще раз, понятно, как распределяется? Я перейду дальше тогда. Да, да, да, да, да, все это мы сделаем. По России есть такой момент, как, как это будет? То есть будет конвертация в биткоины, и у вас на личный кабинет будет переходить биткоины то, те, то количество, которое вы заработали. То есть, вы купили, в вашей структуре купил человек, вы получаете то количество, которое вы заработали, и оно будет вам начисляться в личном кабинете. Но в биткоинах, то есть конвертация конвертации и в биткоинах все будет идти. Но 14 дней эта сумма будет заморожена, так как по законодательству Российской Федерации э, есть такое условие, что в течение 14 дней можно вернуть этот товар. И поэтому сделали такую заморозку на этот период, чтобы э, в общем, все соответствовать законодательству. Потом они разблокируются, и вы также же самое сделаете это с этой внутрянкой что хотите. И знаете, есть такой очень крутой способ донесения информации о пластырях. Нам повезло, что они упакованы по 30 штук в пакете. И знаете, сейчас... Это вот так вот у вас есть продукт, <смех> в пластыре, коробка 30 штук, и это, знаете, бизнес-инструмент такой определенный. Вы можете, а чем ты занимаешься, в чем твой бизнес? Вы такие, оба, да, из кармана, и говорите, а вот, возьми, вот это мой бизнес, это, это мой миллиардный бизнес, так как индустрия wellness, это просто миллиарды оборотов в долларах, вот миллиардный бизнес, держи, и... Наклей сегодня ночью, раздайте не короткую инструкцию. Завтра утром я тебе позвоню, узнаю, как результат. А если э, <с up> ты будешь сильно удивлен, то ты можешь мне впервые позвонить и рассказать о своих впечатлениях. И у вас коробка, 30 пластырей, 30 контактов, Статистика однозначно сработает, и тем самым вы отобьете вложение там, от своей коробки, которую вы ощущаете, организм, от коробки, которую вы берете на бизнес. Вы тем самым можете отбить продукт то есть вот таким образом. То есть мы для вас еще подготовим определенную методичку по тому, как работать с этими пластерами, но это будет на следующих вебинарах, а не в паре 30 дней. Да. В общем, вот такой крутой инструмент, вы да, можете его использовать следующим образом. Че, в чем твой бизнес заключается? А вот держи вот в этом бизнесе, если человеку, вы понимаете, что целесообразно ему подарить этот пластырь, подарить это на перспективу. Те люди, которые занимаются бизнесом серьезно, лидеры сообщества, они понимают, что что это не только разовое вознаграждение, это вознаграждение на перспективу, потому что раз купив, у вас человек покупает, он, во-первых, пользуется, посеет этот продукт, начинает опять заказывать, это раз. А второе, он начинает понимать бизнес, он начинает интересоваться бизнесом, и он присоединяется к вам в команду. Это очень крутое вложения на перспективу на самом деле. на самом деле дело в том, что люди тратят сумасшедшие деньги на разные аптеки для того, чтобы не болеть, и при этом не выздоравливают никаким образом, и просто большие деньги. Для чего это вообще? Это... Этот продукт конкретно позволит людям быть здоровыми и не тратить большое количество денег, и это очень ценно, я считаю. И еще такой момент, я против алкоголя, но похмелье тоже хорошо помогает, такси выводит на отрезнение паре, окей. Да, никто раньше пользовался, как я говорил, пластырями, Тут понимает, что этот продукт, который можно продавать вагонами. Это то цикличный продукт, который позволит вам создавать пассивный доход регулярно. Смотрите, Марго, хороший вопрос задал. Давайте я вам сейчас последний информационный такой блок небольшой выдам, и потом отвечу на все вопросы. Кластер от медальона, а медальон не из, не из фирмы Экоидеал. Хорошо, еще один момент, который я хотел затронуть. Еще один момент, который я хотел затронуть, это, кстати, насчет вот, слайда, как раз переключили. Сейчас можно зайти по реферальной ссылке, вы можете попробовать оставить заявку, и прям зайти, оставить заявку, имя, телефон, электронная почта, и вас сразу попросят адрес доставки. И есть такой вот нюанс, который решили сделать – это взять, и мы отправляем пластырь без оплаты сразу, вы, вы наложены платежом, и вы, получив пластырь, вы оплачиваете тогда. Поэтому вы можете без каких-либо вопросов прямо сейчас зайти по вашей реферальной ссылке и посмотреть, как это работает, вот как эти пластыри работают, как работает система доставки, как работает начисление, какие сроки, как эти пластыри сами по себе работают. Вы можете прямо сейчас зайти на сайт и заказать, попробовать, посмотреть, вот это все. Вы оставляете там заявку, оставляете адрес, точ, ваш точный с индексом, с вами менеджер свяжется. И э, перед тем, как мы перейдем к вопросам, ответам на вопросы, хотел еще уточнить два таких, э, две таких аудитории, кому это будет больше всего интересно, чтобы вы понимали, как это использовать в вашем бизнесе. Э, две главные такие аудитории – это, первые, те, кто хочет быть здоровым, и вторые – это те, кто хочет перестать болеть. Те, кто хочет быть здоровым, они делятся там на категории спорт, питание. Кого интересует спорт, питание, разные вида, виды питания, разные виды спорта, Марафоны по похудению, сейчас марафоны по детоксикации даже есть. Туда вообще круто зайдет этот продукт. И разные очистки организма. Это те, кто хочет быть здоровым. И те, кто хочет перестать болеть, это зайдет продукт очень круто тем, у кого вот такие проблемы, как варикоз, высыпания, различные, тело, лица, то есть это все токсины, усталость и отечность ног, проблемы с суставами, проблемы со сном, постоянные болезни, слабый иммунитет и многое другое. То, что вы уже будете вскоре рассказывать, какие вопросы они решают. И это будет очень круто, мы прям соберем целую библиотеку крутых отзывов, которые также вы сможете сами потом применять в вашем бизнесе для того, чтобы эффективнее донести эту информацию. И на самом деле э, в нашем сообществе великое образование, великое, великие возможности. Сейчас добавляется маркетплейс и новые великие продукты, которые позволят нам стать самым великим бизнес-сообществом в мире или ре реализовать те великие планы, которые... Кстати, нам показал Анатолий Ильев в Казани, и это очень круто, это очень круто. И кто хочет попробовать продукт, напишите, я у нас есть такое предложение: еще первым 100 клиентам вы можете оформить, как я сказал, без оплаты заявку и наложенным платежом вам отправим. Первым 100 клиентам доставка будет бесплатная, дверь в дверь. Такие вот, в общем, вопросы. Точно, Марго, спасибо большое. 100 долларов, да, 100 долларов? 100 долларов, там, примерно 100 долларов. В упаковке 30 штук пластырей или 30 пар пластырей? 30 дней, 30 ночей вы можете одевать, 30 пар пластырей. То есть в одной упаковке, в одной упаковке два пластыря. Классно пахнет. Знаете, я когда первый раз увидел эту коробку, когда я первый раз увидел эту коробку, я подумал, что здесь запакован какой-то э, большой iPhone. И он такой прикольный вообще, такой открываешь, а здесь iPhone. <laughs> ну на самом деле может так и не произойти, так что ничего мы не обещаем. Ну да, вот такая классная коробка. Она здесь на магнитах э, вообще. Она это сам продукт сам по себе, коробка очень крутой. Ее можно потом, как закончится пластырь, использовать по любым любым способам, которые у вас воображение позволь смотрите, мы планируем делать регулярные вебинары по этому продукту, и мы сможем подготавливать для всех э, отличие аналогов из Алиэкспресса не знаю, какие пластыри на Алиэкспрессе, никогда не заказывал и вообще, такое сомнительное дело, то есть там, если заказывать, то нужно какие-то супер, таких продавцов, магазинов, которые точно вам нормальные вещи привезут а так, вообще, основные отличия, это в том, что больше, больше по размерам эта штука э, сразу обхватывает ногу, то есть нет такого, что отклеится. Во-первых, во-вторых, сразу приклеено, что вы поймете, как, э, э, то есть не надо там думать, какую сторону приклеить, э, чтобы не ошибиться и просто не, этот пластырь не выкинуть утром бесполезно. И то, что здесь еще такая вот золотистая штука, которая не позволит вам запачкать кровать тоже. То есть токсины, чернота и все остальное, кровать, чтобы не выпачкать этим всем. То есть вот основные отличия. Все остальные отличия, которые есть, они уже в самом составе, вы можете посмотреть и уже сравнивать, есть там отличия с другими или нет. Чье производство? Производство Китая. Да, Казахстан как? Смотрите, Казахстан Казахстан в любом случае будет первее всего по доставке. Это вот будем решать самым первым, потому что это очень имеет смысл. Доставки в Сочи. Смотрите, мы будем использовать СДЭК, поэтому вы можете оставить заявку, и с вами менеджер свяжется, и все вопросы эти решит. На сервис как попасть? На какой сервис? Оплату можно производить фиатными деньгами, а не биткоинами? Да, Юля, да. То есть сделали так по законодательству Российской Федерации, отплату можно переплачивать фиатными деньгами. Не знаю, как долго, то есть скоро крипта захватит мир, это в любом случае на сайт, ссылка перекидывать на ваш веб-сайт. Да, реферальная ссылка, используйте ее обязательно, потому что иначе оставите заявку, будут вас допрашивать, какая реферальная ссылка. Есть один нюанс, если вы basic, то у вас расчет не будет идти по бинару, поэтому апгрейдитесь до бейс-плюс, минимум, для того, чтобы по бинару тоже были выплаты, это важно, это важно. А чем эти пластыри отличаются? Да, до 3 раза дешевле. Покупайте их, если хотите. Аналогов залик. когда будет доставка в РК, РК, Республика, какая-то Республика, наверное, когда будет доставка в Украину? Людмила, честно, не знаю, когда доставка в Украину такая, знаете, я сам из Украины. Мы доставляем там разными путями, поэтому официальные доставки. Мы все это объявим, мы будем проводить еще раз несколько серий вебинаров по этому продукту, и мы все, вам, то есть все будем отвечать на вопросы и максимально стараться делать логистику очень крутую. Кто производство отвечал уже, да, наверное, вверх сейчас пролистаем. Так, так, так, в упаковке штука, штук, 100 долларов, опять заниматься, заниматься сетевым маркетингом. Никто не заставляет заниматься сетевым маркетингом, вы можете быть потребителем. 7 упаковка плюс доставка. Плюс до, доставка, да, будет, но вот есть акции, сто первым клиентам бесплатно, поэтому... Пользуйтесь, вот можете. Существует 6,590, да, цена упаковки, пластырь, цена доставки. Цена упаковки ответил, а с кабинета нельзя платить. Нельзя, российское законодательство не позволяет, В Украину нет доставки. Я сказал про медальон, это не к нам. Валерия, сколько подарить минимум, чтобы человек смог убедиться? Так, подарить, ну, я говорил, то то есть минимум три семы, оно дает результат. Но чтобы человек, в принципе, офигел от того, что, как он работает, потому что он утром снимет, а там черная вот такая вот накопление его токсинов с, с запахом не очень, и он это ну, удивится очень. И ты ему говоришь: "Слушай, ну если хочешь решить вопрос уже полностью комплексно, бери, в общем, коробку. Все просто. Бери коробку, если хочешь, можешь со своими родственниками э, скинуться там и по 15 штук, чтобы первый результат получить. Но вообще вот мне нравится. Лично я, я в восторге от того, что у нас есть коробки по 30 штук. Я как участник сообщества, как все вы, я в восторге, что это есть такая возможность. Каз почта Израиль, все по доставке я рассказал. Еще вот такие, ага, как в Украине покупать. Да, в Украине пока нет, но будет. Все будет на сайте визитки, номер телефона. Да, можно звонить, узнавать. Кто производит, ответил, куда нет доставки. Доставки нет. Везде, кроме... Цена, цена, цена, цена. Так, теперь вниз перехожу. Сертификаты. Да, кстати, хороший вопрос по сертификатам. Здесь сертификаты DF, FDA, вы можете посмотреть. Это сертификаты, которые пропускают в Америке, и заводы, те, которые производят, они работают только по этим сертификатам, поэтому сертификация качества на, на самом высшем уровне. Вы можете в интернете забить и узнать FDA сертификации. Нужно знать отличие преимущества, не покупать что хотите. Не, ну покупайте, вы говорите про Алиэкспресс, и если хотите, можете там попробовать. Я вам рекомендую попробовать вот эти, и уже тогда вы будете с чем сравнить. Тогда будет доставка, как попасть. В принципе, есть еще вопросы? Да, сертификат ответил. Есть еще вопросы, спасибо вам большое, производитель Китай. Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваши комментарии. Я просто очень благодарен, что есть такая возможность конкретно где сделать заказ. Вот это хороший вопрос. Конкретно, конкретно где сделать заказ. Так, одну секунду. Я сейчас попробую вам открыть, показать. Побочные есть. Только если у вас какие-то там вопросы с составом есть. Побочные не встречал. Так. Смотрите. Демонстрация экрана. Демонстрация экрана. Так. Как я это убираю. У вас есть личный кабинет. У вас есть личный кабинет. У вас есть Marketplace. Вот сверх Marketplace. И у вас есть здесь реферальная ссылка, вот на криптоновый coming Soon, уже скоро, я вот видел Анатолий или видео и прям в ожидании. И у вас есть реферальная ссылка, и вы по ней берете ее, копируете, можете вот нажать на эту кнопку, копируете, и вы перейдете на этот сайт. И здесь уже вы сможете то есть, сделать заказ на этом сайте. Заказ сделать, как вы делаете заказ, то есть вы пишете имя, вы пишете почту, вы пишете телефон. Продолжить. Дальше вас попросят адрес, и вы адрес уже внесете, и, в принципе, с вами свяжется менеджер и отправит вам. Вы ничего не оплачиваете сразу, вы оплачиваете наложенным платежом уже по факту получения. Так, побочные, побочные эффекты есть. Детям можно, смотрите, у нас были случаи такие, когда у детей когда у детей знаете, вот то, что я говорил, это температура. И кто-то говорит там до двух лет маленьким детям нельзя, там или что-то такое. Это вы уже смотрите сами. Но у нас были такие случаи, когда горячка такая начинается, клеили пластыри, оно все это вытаскивает вот эти все проблемные вещи. Это же все, все это все грязь, все это токсины, все это заражение такое определенное. Что входит в состав, вы можете Посмотреть вебинар чуть ранее, я говорил, могу повторить Бамбукс, бамбуксовый, бамбуковый уксус, экстракт хитин, и хитозан, турмалин. Прикольный минерал, турмалин, витамин С, растительное волокно, эвкалип, бамбуковый уголь и паразильский гриб. Пахнет, как новый iPhone. Что делать можно? Все, я ответил, в принципе. Все заказывайте, и у нас акция первым 100 клиентам доставка дверь в дверь бесплатно, сделайте это обязательно, и будьте, будем здоровы вместе с изи бизнес комьюнити. Меня на самом деле это очень радует, потому что это возможность формировать сообщество здоровых людей, и это очень круто цветок пасты может разного цвета если жела да. да да да это все вот это может быть иногда когда соли вытаскивает такой вообще твердый такой участок к нему. У меня есть предложение снять их я уже полдня хожу но не знаю срок годности срок годности это все мне кажется кстати о это хороший тоже вопрос вы мне напомнили здесь есть на обратной стороне есть э, описание и составы на нескольких языках русский, украинский, казахский, United кингдом, испанский, французский, немецкий. То есть это уже такой заброс. Почувствуйте масштабность вашего бизнеса. Это как, это, это как говорится говорил Анатолий Илья. То есть он говорил о том, что, друзья, это у нас вот сейчас членские взносы в сообщество, чтобы присоединиться к нему. Это еще не бизнес, а бизнес уже вот скоро начнется. И вот он, бизнес начался. Это великая возможность. Еще раз спасибо всем большое за ваше внимание, за то, что были на вебинаре 129 человек. Если есть какие-то вопросы, вы можете... Также мне задавайте, еще раз скажу, что мы подготовим для вас серию вебинаров это и внутренне, кому интересно, копаться внутри всего этого состава каждого. И также для, для тех, кому интересно для тех кому интересно бизнес, мы подготовим методички определенные, там, возможно, какие-то ролики будем собирать, отзывы для продвижения этого всего, и нас ждет великое будущее. Спасибо вам большое, и был рад вещать на... Такую прекрасную аудиторию. Спасибо.